Игей, пассажиры канала Немиркин. Большое спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете, позволяя нам проводить очередные исследования в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем, не так ли? Часто ли вы лжете себе? Можете ли вы сказать, когда и почему? Человеческий разум сложен, и он может заставить нас обманывать себя, даже не подозревая об этом. Иногда уклонение от правды дает нам чувство уверенности в том, что мы делаем. Но если не обращать на это внимание слишком долго, Ложь может стать частью вашей сущности и создать проблемы, которые очень трудно решить. Жизнь во лжи может повредить вашему душевному спокойствию. Поэтому посмотрите это видео, чтобы узнать о скрытых признаках того, что вы, возможно, лжете себе. Это поможет вам определить свое поведение и убережет вас от пагубных последствий. Первое. Ваши эмоции не соответствуют вашим словам. Когда происходит несчастный случай, вы притворяетесь, что не злитесь, только для того, чтобы другой человек почувствовал себя лучше. Или когда у вас по лицу текут слезы, вы быстро говорите, что все в порядке. Это происходит, когда мы переживаем ситуации, в которых мы не знаем, что чувствовать, или не хотим, чтобы другие знали, что на самом деле происходит у нас в голове. Согласно исследованию, проведенному компанией Dior в 2020 году, это происходит, когда вы пытаетесь убедить себя в чем-то, но ваши эмоции говорят совсем о другом. Во-вторых, вы продолжаете оправдывать поведение других людей. Один из самых ярких примеров этого, когда в отношениях есть жестокий партнер, который нападает эмоционально и физически, а пострадавший человек говорит «все в порядке, у него просто стресс из-за работы, и ему нужно выпустить пар». Если это утверждение кажется вам знакомым, то ясно как день, что вы, возможно, лжете себе. Когда вы хотите уклониться от правды, вместо того чтобы посмотреть ей в лицо, вы в итоге оправдываете поведение других людей. В-третьих, вы продолжаете оправдывать свое поведение. Как и другие, вы также оправдываете свое поведение. Вы склонны черпать силу в этих оправданиях, используя их как рационализации или придуманные причины для защиты своего поведения, как сообщается в исследовании Сисински. Частыми примерами этого являются случаи, когда люди выбирают карьеру, которая им совсем не нравится, и она их изматывает. Но они оправдывают свой выбор, утверждая, что просто испытывают стресс. Номер четыре. Вам не нравится слушать советы других людей. Это объясняется тем, что бывают случаи, когда мы не хотим признавать, что лжем сами себе. Когда это происходит, люди, которые лгут себе, склонны поддерживать только тех, кто подтверждает их ложь, и выступать против тех, кто ее оспаривает. Возьмем пример с карьерой, когда вы лжете себе, что довольны своим выбором. Если вы отгораживаетесь от людей, которые предлагают вам поискать другие варианты карьеры, это тоже форма лжи самому себе. Номер пять. Вы чувствуете себя неаутентичным. Вам постоянно кажется, что вы потеряли свою индивидуальность и чувствуете себя ненастоящей? Согласно исследованию, проведенному компанией Dior в 2020 году, такое чувство обычно возникает из-за того, что вы слишком долго обманываете себя и не знаете, чего хотите. Когда вы чувствуете себя ненастоящим, вы дружите с людьми, которые вам не нравятся, смеетесь над шутками, которые не кажутся вам смешными, ходите туда куда не хотите идти или не знаете чего хотите и кто вы на самом деле номер шесть вы делаете экстремальные заявления делаете ли вы крайние заявления чтобы оправдать свою ситуацию если да то возможно вы лжете себе чтобы иметь чувство безопасности вы решаете рассматривать только одну точку зрения не принимая во внимание другие возможности одним из примеров этого является утверждение вокруг нет хороших людей утверждая это вы оправдываете себя и защищаете от мысли что боитесь влюбиться и номер 7. Вы тревожитесь без видимых причин. Чувство тревоги без видимых причин – распространенный признак того, что вы обманываете себя. Исследование, проведенное компанией Bandrant, показало, что люди, которые лгут себе и другим, постоянно беспокоятся о том, что их раскроют. Поэтому они живут с постоянным чувством тревоги и неуверенности. Люди, испытывающие тревогу без видимых причин, могут лгать, чтобы избежать наказания, избежать стыда или вписаться в общество. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, как вы можете обманывать себя. Применимо ли к вам что-нибудь из перечисленного? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с теми, кто, возможно, тоже неосознанно обманывает себя. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!